Глава 4. Бог благословляет всю мою семью. Я благодарен Богу за то, что Он спас всю мою семью. Мой отец, в свое время чудесно исцеленный от злокачественной опухоли, через несколько лет ушел домой на небеса. Мне было тяжело и радостно в одно и то же время. Тяжело, потому что утратил отца в таком раннем возрасте, а радостно от того, что Бог спас его. Бог употребил болезнь моего отца, чтобы привести к подножию креста все наше семейство. Моя матушка, подобно Анне-пророчице, как сказано в Евангелии от Луки во второй главе, в 37 стихе, «Постом и молитвой служила Богу день и ночь». Я благодарю Бога, что Он даровал мне не только замечательных родителей, но и добродетельную жену. Как записано в Слове Божьем, в книге Притч, в 31 главе, в 10, 11, 12 стихе,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 Делинь вышла за меня замуж, потому что любила и слушалась Господа. Наши матери были свахами. Мать Делинь, искренняя и честная женщина, всегда любила Бога. Когда мы встретились с Делинь впервые, я сказал, «Бог избрал меня своим свидетелем» чтобы я следовал за ним крестным путем через большие страдания. Я нахожусь под постоянным преследованием властей, и, кроме того, я беден. Ты согласна при таком положении вещей выйти за меня замуж?» Она ответила, «Не беспокойся. Я никогда не оставлю тебя в беде. Мы станем одной плотью, и будем вместе служить Господу. Потом мы с Делинь пошли в отдел регистрации брака и, ответив на ряд вопросов, заполнили регистрационные бланки. Принимавший нас служащий попросил Делинь выйти и подождать в коридоре. Мне же велели пройти в другой кабинет, так как мое имя оказалось в списке, разыскиваемых Комитетом общественной безопасности. Затем несколько прибывших полицейских арестовали меня. Так началась наша совместная жизнь. Но Делинь была верна мне и никогда не сожалела, что выбрала путь, на который, как она понимала, ее призвал Господь. Она пожелала идти путем креста. Будучи моей женой, Гелин находилась под ужасным давлением своих родных, общины, властей и вообще со всех сторон, но она ни в чем не предала меня. Решив выстоять вместе со мной ради Господа, ей тоже пришлось пострадать в узах. Разве я мог просить Бога? о лучшей жене и подруге. Через несколько дней после свадьбы мы с женой поехали на автобусе на важное совещание глав домашних церквей. На автобусной станции мы столкнулись лицом к лицу с председателем уездного комитета по делам религии. Он опознал меня и схватил заворотник со словами «Не с места». Ты пойдешь со мной в отделение Коб. Он выхватил также сумочку Делинь. Внезапно Дух Божий побудил меня бежать. Я крикнул Делинь. Беги! И вырвался из рук полицейского прежде, чем тот понял, что происходит. Тогда он швырнул сумочку Делинь на землю и погнался за мной. Он бежал за мной и кричал. «Шпион! Хватайте шпиона!» На автобусной станции возникло настоящее столпотворение. Я перепрыгнул через каменную ограду и ускользнул от толпы. Это было чудо. Потом в народе говорили, что человеку невозможно преодолеть ограду такой высоты. В общей суматохе... Удалось бежать и делинь. Выездный комитет общественной безопасности доставили сумочку моей жены, где нашли адрес собрания глав домашних церквей. Кобовцы явились туда и арестовали некоторых пришедших на собрание. Свидетельство Делинь Я хочу рассказать вам, как мы познакомились с юном. Однажды, после того, как я стала христианкой, мы пришли в близлежащее село, где раз в год проходило большое служение. Я была новообращенной, и мне надлежало креститься. Это был ноябрь, и дни стояли холодные. Из соображений безопасности крещение начиналось около полуночи. Нам думалось, что кобовцам не захочется оставить свои теплые постели посреди холодной ночи, чтобы помешать нам, но мы просчитались. Они прибыли в первом часу ночи и арестовали сразу более ста христиан. Новообращенных, в том числе и меня, Крестил брат Юн. Кобовцы велели всем выстроиться в две шеренги, чтобы переписать наши имена. В шеренге стоял и брат Юн. Но когда полицейские ослабили контроль, он убежал. Бог как бы ослепил глаза полицейских, и они просто не видели его». До этого мне уже приходилось встречаться с братом Юном несколько раз, поскольку наши собрания в ночь на воскресенье проходили у него дома. Но последние события в связи с крещением произвели на меня неизгладимое впечатление. Брат Юн показался мне слегка ненормальным. Согласно старинным обычаям, свадьбу нам справляли наши матери. Получив исцеление и спасение, моя мать решила, что должна подыскать мне в мужья непременно проповедника. В нашем уезде имелся только один холостой проповедник. Это был Юн. Моя мать встретилась с матерью Юна, и они договорились о свадьбе. Подобное решение обошлось моей матери дорого. Когда она объявила родным, что я выхожу замуж за проповедника, отец и братья пришли в ярость. Для них было лучше, если бы я вышла замуж за любого нищего, чем за проповедника. Они знали, что Юн был бедным и не ждали от него ни подарков, ни денег в качестве выкупа, за невесту. С их стороны было сделано все возможное, чтобы расстроить наш брак, но моя мать проявила в этом деле непреклонность. В то время именно так в наших местах и устраивались браки. Теперь все больше молодых людей самостоятельно решают вопрос брака хотя многие браки еще устраиваются родителями. Однако после помолвки, утвержденной моими родными, никаких встреч у меня с Юном не было. И хотя его село находилось всего лишь в полутора километрах от нашего, встретиться и поговорить перед свадьбой хотя бы раз – мы не имели возможности. Отца Юна я не знала. Он скончался прежде, чем мы поженились. И вот наступил день свадьбы. Я была наивной девушкой 18 лет. Моя мать сказала мне, что хотя Юн и очень бедный проповедник, я должна выйти за него замуж. Я не посмела ей. Я не имела представления, что такое замужество, и не знала, что ожидает нас впереди. Я была всего лишь молодой девушкой, очень простой и невинной. Перед свадьбой, чтобы получить разрешение на брак, мы с юном пришли в уездный отдел регистрации брака. Исполнив при этом обычные формальности, я стала ожидать Юна в коридоре, но он так и не вышел. Я больше не смогла ждать и вернулась домой. Только потом я узнала, что произошло на самом деле. Когда Юн заполнял в отделе регистрации необходимые бланки, служащие обратили на него внимание и нашли что он разыскивается кобовцами, как незаконный проповедник. Вот почему его и арестовали. Им уже было известно, что Юн благовествовал по всему уезду. Вот как началась наша с Юном совместная жизнь. Юна арестовали, и наша свадьба состоялась больше, чем через год, После помолвки. Свадьбу справляли 28 ноября 1981 года в теплый солнечный день. Свадебную церемонию, которая проходила в доме юна, проводил пресвитер Фу. Здесь поставили больше 20 столов. За каждым разместилось по 8-10 гостей так что на пиршестве было около двухсот человек. Согласно нашим обычаям, свадьба состоялась в доме жениха, а моих родителей не пригласили. На свадебной церемонии присутствовали все братья и сестры, а также семья Юна и его родственники. Как сейчас помню, сначала была проповедь, а потом пресвитер Фу благословил нас. С тех пор мы муж и жена. Во время медового месяца мы поехали на собрание в другую домашнюю церковь. С нами была одна сестра во Христе. Не успели выйти мы из автовокзала в Наньяне, как председатель Комитета по делам религии нашего уезда опознал моего мужа и схватил за воротник. Мы с сестрой помчались в женский туалет и начали разбирать Библию Юна и другие христианские книги на тетради. Мы знали, что у него будут крупные неприятности, если обнаружат у него запрещенные книги. Между тем... Как этот человек стал громко оглашать преступление Юна, которое тот якобы совершил, Юн пришел в сильное возбуждение, вырвался от него и убежал. Мы встретились с ним в тот день уже гораздо позже. Через три-четыре месяца после нашей свадьбы мы встретились в одном собрании километрах в 30 от нашего дома. Однажды после ареста Юн бежал из-под стражи и с того времени был в розыске. Вернуться домой он теперь не мог. Тем не менее, скрываясь от полиции, Юн благовествовал на территории всего Китая. До того брат Су познакомил нас с Джаном Рунляном, и Юн стал Трудиться вместе с Джаном. Хотя братья Су и Джан возглавляли разные сети китайских домашних церквей, вот что говорил моему мужу брат Су. Ты идешь к ним в качестве представителя нашего движения, так что смирись и стань благословением для группы Джана». Переживания, связанные с тем, что Юна разыскивала полиция и повседневные тяготы, превысили мою меру. В то время я забеременела, а через несколько месяцев случился выкидыш. Так мы лишились мальчика. Было страшно тяжело, когда на вокзале или на автобусной станции... Я видела объявление «Разыскивается» с фотографией мужа, преследуемого законом. И все же быть женой юна было захватывающе интересно. Женское начало во мне часто стремилось к налаженному быту и устроенной семейной жизни, но гонение и устроенный быт обычно несовместимы.